Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня мы будем продолжать проходить тотальный аккура аккуратный батл-симулятор. На да, прошлой серии мы там, его, вот тут именно здесь закончили. Мы, по-моему, даже его не проходили. Ну, чем пройдем, конечно, в принципе. Ну, тут вот самое плохое, обидное, что туман, не видно нифига куда они идут. А у нас, кстати, вот мушкетеры стоят. <coughs> То, кстати, раньше такого не было, по-моему. Либо я не доходил, ну ладно. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает. А кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать. Вкусненькое. Там будем начинать. Так. <с Storm> Если у нас мушкетеры есть, нормально так. Так, мушкетеры можно не ставить. Походу луй. Шаровые лучник, таких его нет. Почему они могут поставить? бред. У нас 3000 есть. На Кстати, он тоже прикольный. А аллербарки художники да пускай они отвлекают пускай не вот так отвлекают давайте я буду играть за мушкетера это прикольно очень конечно давайте пацаны мочите их болезнь о, такой такое? Нашл фигарит Нет, вроде бы все живые пока. Ну, вот, чу как кто такие, кинул. Вот. Победа, е. Yeah. <coughs> это легко, было. Ладно. А это что такое? А у нас никого нет Не Надеюсь. Да, нет. Нету. Летающие эти кто это? Да. Целители мой, да. Мушкетеры. О! А, так и мушкетеры. Давайте, пацаны, затачим. О, нормально. Только надо отойти подальше. пацаны Пацаны, отходите подальше! Вас зафигарит, вот одного зафигарили. Е yeah, такой, е, yeah. смотри, офигенный, стоп-кадр Мушкетер, нифига себе. Нормально. Посмотрите на его глаза вообще. Он такой радостный. Офигенно. Ну не знаю, на привычку пойдет, не пойдет. Не, наверное. У нас было что-то с мушкетером, так я не был. Так, это кто? Ага. Лесники, короче, напали на нас. Вот тут. Лесник-медведь. Ничего себе. Он голову медведя украл. Офигел совсем уже. бедный медведь. Так, ну, может, Нет, нет, я... Ну, ладно, ничего я ему сделать. Мы за Винчу будем играть, как всегда. Самого главного. Ну, Ух не заспили за меня. Это ты, это опасно. Это да, Винча же учёл, что, типа, лезет. Что на него могут прыгнуть и развалиться, и развалиться. Да? чем бессмертные э? все победил вот так вот. уж да, ви... В... он яростный мне гнев на... на вас остался с прошлой серии еще так самурай да все пони пришли да так. М -м -м. да винчи ну, да винчи тут навряд ли что-то сделает и просто он дофига стоит в принципе можно его ему... и шаровой луч вот он. не да Винчо, только давай он не крутится даже почему а в смысле да винчи крутись он не крутится а нет это у меня не крутится, чтобы они нападали, а потом как Блин, все равно фигари. Мунчаки. Почему? Не, не, не, не мунчаки... Блин. Не фортанул, не повезло. Так, а если вот так вот сделать... И уй... Ув... Не знаю, может победить. шарики все он шарики так а ну-ка давайте что они что такие убью но я, я еще убью реально фигарю брат. а так все мы проиграли походу а не пофиг то <свистит> блин <свистит> <свистит> Нет, я, я с ланком Давичу, в принципе, согласен полностью. Только надо как-то. Тут место плохое очень. Для него. Чтобы ему крутиться хорошо. Плохо очень, место плохое. Ему сложно очень. Неудобно. <связь> Давай, стреляйте, пацаны. Я, я вас защищу. стреляй дави, ч ⁇ тебя чё, чё? Блин, сейчас рафигарит, реально а ч ⁇ не стреляет почему я успел нет это нет я еще раз хочу нет Крутись. О, так. Е. Yeah. Yeah. О, улетел. Кто еще остался? Да убей, ты этих депилов, но у них нет ничего, не брони, Почему они такие жесткие-то вообще? Уйди отсюда, смотрю. Все, покажу просто их. Да вообще как выжить можно было вообще до этого? О, это фигня. Да как, конечно, сейчас... А, нет, по-моему, такое уже было. Ой, было только вот эта штучка стояла здесь о а чем убрали мамонта брали вообще он просто валился на них и все а здесь мамонта нет ничего здесь нету я сам должен как убить их. ну что против этой фигни может мушкетер ага. расфигарит его и все не будет мушкетера такое честно <к diminish> нельзя нельзя ничего нормально так ну тут можно еще да пару мушкетеров здесь поставить, трое мушкетеров поставил и все. А как там вообще? Табачика можно сразу двоих. Их тут всех табачик один все и победил. Давай вставай, ты ч? Давай прям на него. Вот так. Так разворачиваемся, пацаны идем. Я даже интересно все блин да реально все такое блин значит это вообще как-то сложно вообще как это вообще он ну, давича точно ничего сделать не сможет против этого это ну, бессмысленно делать я вам серьезно говорю наверное он не сможет, они не смогут, они все пойдут по по прямо, да, и... ну и завалит их. Или нет, или кстати, неплохая комбинация. Такое, честно. О, развалил. Реально? Это сработает? И никак как-то... Не, ну это о нет, не сработает. Дайте дай, фигорит. Эсык, я, я в него попал. Я в не. Куда ты полетел, дебил? Я в него попал. Нет, нет. Нет, а как это так-то? Я попал. Попал, хедшот прям был. они без тоже броня какая-то. Ну ч ты стоишь, дебил? А, да, он сам сам стук. Вс? Вс? Все, капец, конечно. И зачем я вообще что делал? Зачем? Это что такое вообще? Что это? и серьезно? Блин, мой мушкетер реально неплохо это издалека, так вот стоят тупо и все. А этого дебила, да, он все равно сдохнет. мне жалеть, да чё, неплохая с ней комбинация. Наверное. Если сдалека так считать. Я в него попал. Все, завалили корзавчики. А чё дальше-то? Блин, на кого? Они сейчас сюда поедут чё? На меня. Они сейчас на меня все пошли. Вот видите дебилы эти идут. А нет, походу комбинация не такая же хорошая, Как я думал. А все-таки горит. Да, Я все. Я, я пошел поплаваю. Нет, все-таки плохая комбинация. Айдичек, серьезно. Так, 650. Аллерпис. Аллерпис. Ну, так, блин, название, конечно. Такое, блин? Нифига себе зафикарили сразу это полу это очень плохо а там походу нельзя кисть. <свистит> ой ой а так у них есть у них оказывается есть этот дебил Кто остался блин так -а -а как это вообще опять какую-то поставить кого-то не знаю Товарачка, это ну бред же, ну какой-то. Ну, хотя бред не бредом, но это может сработать. Вот, например, его поставить. Они же быстро стреляют. Все полетели нафиг отсюда. Вот так, вот. может быть реально так? Лучника шарил поставить. Нет, ну плохая идея. Блин, ну Он все равно не всех убивает. офигеть отбивает! Отбивает! В смысле отбивает? Не понял. А чё он отбивается? Блин, ну так нормально же все начиналось. Далее как-то убивают. Как художники могут убить кого-то? Вот мне даже интересно я вот, а хочу очень много художников поставить. О, в него теперь интересно уже. Как они могут купить кого-то вообще? Это даже бред как-то звучит. Ой, сейчас компьютеры начнут лагать. Их же дофига просто. Ой <плодисменты> Да ладно, не кислочка убивает. -мо, чё такое? Как-то как его зажало -то вообще Они просто сталкивают. Уботники! убивают, вперед Они нежные капец, конечно. Их просто арбалет мыет на изи. Всех убить. Нифига себе! Так и серия начнется художники убивают. Да вы ч запрятались там, э? Вы думаете вас не найду А где все реально? Ну, давайте занимите я просто не понимаю, я... да Опять застрял что ли, ну и давай. Нормально, сейчас. Я хочу ну-ка, мэ... что происходит вообще, чё за месяц вообще, да залезь туда внутрь, по ноге дай, по ноге, А, нет, не в 5 какой в 5 Что я делаю вообще? О, реально художники убивают. -мо, ч запрет-то, а? Ну реально художники. Ее, все, я так и называю серию, реально. А ч нет, реально художники? Просто кто бы думает, что худой. О, я прошл. Ну это самое сложное, я так и понял. Так да какая мультиплейер вообще? Пираты, ну пираты, да, Карибского моря. Без просто кто мог подумать вообще головой, что это возможно вообще? Я не мог бы. Я в шоке просто, как это вообще возможно? Пираты, серьезно? Ну, реально пират. Пугло. А какой пугло-то? <музыка> книжок ходят как да блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин спал с палубы типа мы уходим такие крутые. Убивать идем, да? О, реально можно сдалека просто фигарить. Ч ⁇ я должен подходить? Смотри, как трохочковый сейчас. О, нормально. Подходить даже не надо. Кому подумать вообще, что так возможно? отреви своего можно а ч ⁇ не заражается от блин да с тебя не ладно это это это было проб я просто проверил так мы можем зевс зевс а не зевс не М -м -м, кстати Помните, в прошлый раз у меня как-то бомбил от этих. Бомбил меня просто, офигеть сейчас сильно. Вот Вот будем будем иметь... Ага, они сейчас улетят, они должны улететь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, как нет, опять пройти-то? А? Даже Нинцы не, не может ничего сделать Да не верю в это Просто вот так вот нажимаете убивайте, убиваете Как это вообще? Почему, когда э, против меня играли, я... Они могли нормально, да? Смотрите, сейчас мы убьем их всех Смотри, убиваем Смотри, хп, хп, хп. Блин У них ХП походу много, это пираты какие-то опасные самураи да. они просто их сжигают их сжигают просто, да? просто да. какой-то да. а как он да. так на вас вся надежда где? где? остался? Пират остался опять. О, прям хитшот пирата, да? Я в хитшот попал как вы. Да, все, победа. Кто это? Это какие-то. А, это я понял да. Чего всего лишь? А, ну это пираты Ну и чё? подумаешь пират, это дракон есть мне. Ай, да нет! А! а-а-а, я понял теперь. Ну, теперь я понял, что это такое. Ух ты, это сложно. Я думал, это за нас играют, ага, конечно. Сейчас мы за нас ну, синие играли, конечно. Просто сжигает. Сжигайте, пацаны, сжигайте. Меня не сжигает, блядь. Жигай, жигай, жигай нафиг их всех! Так, куда ты пошел? Нет, нет, я сейчас сдох. Все, есть дох. Сожгли его нафиг. Так, это что за круг вообще? Серьезно? Нормально вообще? Нет? Как я должен такой маленьким кругу вообще что-то сделать? Вообще тут места нет. Как это? Тут один человек только может? Да ладно, как это... Чего? В смысле, а как это? А ч ⁇ ни фигня какой-то? Они ничего не вдыхают? Да вбейте его. Фигню какой то На нафиг ты чел? Э! Якорем? Так это невозможно. Якорем? Вы что, тупица что ли? Хвачка, ну хвачка, что теперь сделать? Может, тут же все? М -м -м, надо монах, ой это. Ладно, клещи не надо. Да <ус> как? Да в смысле, подцепить? Почему поражение? Надо, надо, короче, тоже так по их методике, да, сделать. Хорошо, без проблем. Убью. Да вы что, издеваетесь, что ли? Почему они все постехали? Не, ну кучу это же неправильно. В кучу неправильно, все, никого уже нет. По отдельности надо, короче, вот так, вот вот так, вот так, вот так, вот вот так, вот вот так, вот везде по-разному. Был физиал. Это тибил Что на бой фигареша? Офигел совсем? Попади ты в него, ну а ч за фигня, я не пом... О, нормально. Не, ну ты жесткие пацаны жесткие Я не я не люблю уже. Не очень это нравится, если честно. Так да какой поединчик? Нафиг не Дракон еще моет сжечь их, Нафиг. Ниндзя тоже может еще что-то сделать. Лучник, не знаю. Нача иначе. Ч такое? Самый жесткий вот этот, который. А ну уже нет жесткий. Или есть. А чё он живой ещё Я прям в лицо ему кидаю. Смотрите, я в лицо ему кидаю вообще, ему хочется. я иду на свой риск не о победил не ну все равно жесткий челик Фу, пушки нихрена хрена себе ну Зевса, я думаю пушку разыгрывает а ч ⁇ девса вообще балиста чува я уже забыл про нее что ты не сделаешь какой-то другой зевс сейчас у вас всех Пробуй только подойти. <звук> все выиграть. В смысле, она взорвалась. А, нет, блин. Как... Ага, взорвалась. Она вообще взорваться не должна. Защищайте Землю Вы должны защищать Землю своего. Бога защищать должны. Чё за фигня, да? Вы должны бога защищать вообще-то. Пропучаю. <пишите> чава. Это девс прям говорит? Чава или ничего? вс, нету Девса? А ч-то фигня-то, Какие-то дебилы. Остались этого дебила. Ага, ох, на твою Смьётся на твой. Вы даже ходить не умеете. Да я-то вымял, что фига, они бессмертные какие-то. Хотел какую-то фигню на себя. Бессмертный стал. Все, вот так вот очень, потно, очень потно. Не, давайте мы эту и все я уже не я уже весь мокрый так ну, ой блин ну тем вставай попробуем ב -ב -ב -ב. реально сделал нормально <gentleman> так кого не будем я не я не вообще не знаю Кого-нибудь поставь, чтобы не защищать. Такого идете, стреляйте. А нет, Зевса не убить, кстати, они. Э, нет, Зевс, держись. Нет, он плавать же не умеет, блин, Зевс. Дебил, тупой. Ну куда ты пошел, то Ну, блин, опять сюда, ну -мо. Ну что ты делаешь? Ну разбил бы ты ч, ну ничего, мне она не нужна. Зевс и так мой. Может... Ч это? Он самый жесткий. Это пират. Конечно, он самый жесткий. Вообще. Нет, можно, конечно. А, там еще пушка что ли стоит. А зевс не деревья. Чё, понимаю, что он... А, нет, он же бессмертный. Да. Вс, победа. <сих> Не мой, блин. А нет, вс, давайте на следующую серию ставим. Надеюсь, вам понравилось. Хотите продолжение пятнадцатой серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.